Они ну, все могут побежать за мной. Так. Красивый какой. О, ты красавица какая. Я а ты красивый. Так, ты смотри да. на меня. Я, я знаю твои да. мысли. Ох ха ха ха ты какие? О, степят. Проходи, проходи, проходи к своей любимой. Проходи. Ох ты, красавец.